Итак, рыбки, приветствую вас. Сегодня мы рассмотрим интересный период в вашей жизни, когда Венера будет двигаться по вашему символическому одиннадцатому дому друзей. Ну, друзья, большие коллективы, взаимодействие с большими коллективами. чем Интересная эта Венера тем, что, ну, данная, которая будет в, в это время, тем, что она пробудет знаки Зодиака Козерог в вашем 11 доме 4 месяца до 5 марта. И она будет делить этих 4 месяца на 3 важных периода. Первый, это тот, который мы сегодня рассмотрим, он будет с 5 ноября по 18 декабря. Затем с 19 декабря 28 января Венера станет ретроградной, перейдет в пятное движение. Из 29 января по 5 марта она снова будет прямой. Поэтому у меня будет несколько прогнозов по этой Венере. И мы будем тщательно рассматривать, что кому она будет давать. Также ближайшие три недели интересны тем, что будет очень активен знак зодиака скорпион для вас это ваш девятый дом он связан с дальними дорогами поездками путешествиями с высшим образованием с а чужой культурой с иностранцами поэтому эта тема для вас будет очень актуальна причем актуальна в каком плане я бы даже сказала в напряженном она будет находиться постоянно в напряжении и начнется все с того что 5 ноября произойдет новолуние в знаке Зодиака Скорпиона, а значит что-то по этой теме вам ну, или вы вынуждены будете оставить в прошлом или что-то пересмотреть или что-то переиграть. Но вполне возможно, что, например, мне сейчас пришло, если кто-то обучался, например, на дневной форме обучения, то перейдет на, извините, не на дневной, а на очной. То перейдет на дистанционку если кто-то в это время запланировал путешествие то может быть тоже пересмотрены какие-то планы связанные с ним ну давайте чуть более подробнее смотрите сама по себе венера в козероге она очень логичная она малоэмоциональная, она ценит любовь, чувства по поступкам, и это признак того, что эмоции в ближайших несколько месяцев очень важно при принятии важных решений, особенно касающихся финансов и любви, важно откидывать назад, быть более хладнокровными и рациональными, потому что Венера именно эти качества и любит. В данном знаке зодиака с 5 ноября по 14 ноября возрастет ваша творческая активность. Вы почувствуете мощную энергию, харизматичность, привлекательность благодаря вот этим прекрасным аспектам от Венеры к. Меркурию и Марсу, которые будут длительное время идти практически в соединении. Меркурий это общение, коммуникабельность, Марс это активность. На самом деле это такое достаточно жесткое сочетание, говорящее о том, что ум будет острым, движения тоже будут острыми и часто будут вынуждать на какие-то, знаете, жесткие или конфликтные решения в вопросах. Но благодаря аспекту с Венеры это все-таки будет немножечко смягчать общую ситуацию. Я бы сказала, что с 5 по 14 это благоприятное время для поездок для, с друзьями, для встреч с друзьями, для взаимодействия с друзьями и с большими коллективами в том числе. То есть, вот знаете, коллективная работа, она может принести вам очень хороший результат. И плюс еще и Солнышко будет помогать. Посмотрите, оно будет идти тоже в тригоне к вашему, к находящемуся Нептуну в вашем знаке. И многим из вас будет освещать ваше творческое начало. Помогать реализовывать свои планы. Теперь с 12 по 18. Ну, Тут интересное время, когда этот же Марс с Меркурием будут образовывать достаточно напряженный аспект к Урану. Вот, видите, какая красная линия. Уран, он всегда дает, знаете, такие непредсказуемые, импульсивные какие-то события, которые будут очень трудно контролироваться. И может говорить, то есть для вас это ось 9, третий дом, период повышенной травмоопасности, когда нежелательно куда-либо передвигаться. Нежелательно в это время, тем более, что-то покупать, продавать из, хотел сказать, недвижимости, ну из автомобилей, из техники, все, что двигается, как раз, повышенное травмоопасностью от технических средств. Несмотря на то, что Венера здесь же тут же дает очень хороший аспект как и к Марсу, так и к Урану. То есть, она вроде бы, знаете, как с одной стороны поможет вырулить в положительном русле, но я бы сказала так, что может быть, знаете, помощь от коллектива, может быть, помощь от друзей, поддержка друзей. Может быть, поможет вам. Но вот сам по себе вот этот оппозиционный аспект, он может говорить еще и о каком-то очень серьезном конфликте. Возможно, с человеком издалека. Ну, постарайтесь что-то тут. То есть постарайтесь не попадать ни в какие конфликтные ситуации. Так как период обещает быть не очень спокойным, напряженным. Хотя вполне возможно, что вам и повезет. Потому что положительных аспектов все же больше. И вы с легкостью вырулите из него. Теперь с 19 ноября по 4 декабря мы все входим в коридор затмений. Это время, когда ну, для вас эта тема будет связана с 9 и с 10 домом. То есть, лунное затмение произойдет, полнолуние в Скорпионе, от чего-то нужно будет освободиться, что-то переиграть, чем-то разобраться по девятому дому, и затем уже выйти к чему-то новому. Ну, я думаю, что, скорее всего, в результате этого коридора затмения у вас может что-то поменяться в ваших главных целях, вот, в направлении вашей жизни. Ну, я обязательно буду делать Прогноз для всех отдельный на это лунное затмение, ну и лунное и солнечное, поэтому следите за анонсом и обязательно посмотрите. Теперь с 23 ноября по 30 Венера будет входить в шикарный аспект. С Нептуном, Нептун в вашем первом доме, это творческий аспект. Ой, какой он красивенький, посмотрите, видите, зеленые аспектики какие-то между Марсом, Венерой. Венера уже начинает соединяться с Плутоном, с 27 ноября по 14 она будет входить в соединение. Это такой, знаете, аспект миллионера, может быть у вас где-то в вашем окружении какой-то там друг появится, очень важный, очень значимый. Большая любовь, может быть. Во-первых, здесь есть аспекты и денег, и любви, огромного, знаете, вдохновения с вашей стороны, творческого чего-то. Ну, я бы назвала этот аспект одним из самых шикарнейших для того, чтобы, например, обручиться, там, выйти замуж. Или познакомиться с таким человеком, с очень интересной личностью, которая впоследствии может стать для вас вашим мужем или женой. И очень такой хорошей поддержкой. Теперь... И, а еще, кстати, здесь есть указание на то, что вам можно активничать и нужно. Видите, Нептун, он усиливает вашу активность, делает аспект к Марсу. Причем аспект вот как раз до... До, до конца ноября постарайтесь быть максимально активными еще может быть здесь ситуация когда вы можете поехать например за границу с кем-то познакомиться издалека получить какие-то бонусы за работу очень важно ну что-то очень много, много приятных событий будет происходить и также учитывайте, что с 13 декабря Марс уже перейдет из 9 в ваш 10. То есть это время начала серьезной работы в плане вашей карьеры. И также еще и в Козерог перейдет Меркурий. То есть будет очень много общения, дружеского общения, поездок, посиделок интересных. Это все уже начнется с середины декабря ну по астрологической части на сегодня мы закончили сейчас перейдем к следующей части нашего прогноза ну что ж рыбки как вас будет воспринимать окружающим? вот по отшельнику то есть вы будете как-то знаете страница окружения то есть вы будете вроде какие общительным но при этом вы будете держать дистанцию будете часто замыкаться в себе думать о чем-то своем Хорошо. По финансовой части. Солнце. Ну, что может быть лучше? Денежки вас порадуют. Здесь, конечно, идет какая-то конкурентная борьба, но вы выходите победителем. Вообще, финансовая сфера она для вас будет самая радостная и самая удачная в этом периоде. А здесь еще указание на то, что вы можете с кем-то объединить свои силы для того, чтобы больше зарабатывать. Так, по здоровью. Ой, по здоровью и по работе. Это одно и то же. Одна и та же сфера. Значит, здесь идет довольство, гармония. Для кого-то это указание на беременность, либо такую возможность. Также здесь возможно, знаете, как продвижение. Это даже не смена работы, а помощь вот этой женщины огненная. Это может быть Овен. Стрелец или лев, или скорпион. То есть благодаря этой женщине вы можете получить серьезную поддержку, продвижение и рост и даже еще увеличение зарплаты. Денежки. Денежки очень хорошие. Я тут сразу смотрю, вообще вам хорошо, как-то женщине будет в этом периоде. Смотрю по главным целям, планам. Тут у вас пятерочка Пентакли. Вроде как бы деньги радуют. Но если говорить о карьере, почему меньше? Почему меньше? Я смотрю, решила уточнить. И тут же у вас опять снова денежки выпадают, снова Пентакли. Я сейчас здесь ситуация будет связана с некой парой. Я так понимаю, что это будет пара, от которой... Ну, вы что-то хотите получить, может быть, это родители может, для кого-то, может быть, это какие-то кредитные деньги, может быть, это друзья, у которых вы захотите взять долг, Но, а может быть, вы им захотите помочь. Но знаете, здесь вот какие-то не чужие люди вам, и здесь важная помощь идет от них, или наоборот, ваша им. Но здесь идет поддержка, помощь некой близкой паре но ну, Она даже идет, знаете, просто как подарок Не просто там вложения какие-то Теперь По Дому, по семье Здесь умеренность и паж мечей Ну, небольшие могут быть Тут В принципе, все спокойно, на умеренности Ну, иногда какие-то небольшие Там, такие Какие-то словесные баталии могут быть Не особо сильно будут кого-либо задевать Но, тем не менее, вот, знаете Я бы сказала, все достаточно тихо и спокойно привычно. А теперь про любовь. Вот тут интересная штука. Для девочек король кубков. Кстати, я вот все время говорю, девочки, мальчики, ну, я не учитываю там, других представителей различных направлений в любви. Тут уж сами разбираетесь. Я говорю по привычной с классической схеме. Поэтому для девочек здесь король Кубковый, это водный король, рыбарок скорпион, такой внимательный мужчина, обворожительный, очень хороший любовник. Вот тут с ним у вас какая-то интересная ситуация. Смотрите, вроде как не было никакого общения, была тишина. Потом почему-то по, вот, вот по этой пожирице он вдруг начинает активничать. Причем как-то из-под тяжка, так, чтобы никто не знал. Или вам какое-то понимание приходит в ситуации, связанные с этим человеком. Но, знаете, здесь как тайный роман идет, что-то неафишируемое. Не что-то вам становится понятно, связанное с этим человеком. Кстати, еще вот троечка часто указывает на любовные треугольники, поэтому ну какая-то истина вам откроется, связанная с этим человеком. Хорошо, давайте посмотрим вообще, возможно ли новые какие-либо взаимоотношения у рыбок давайте посмотрим в данном периоде, да, маг? маг, причем от вас зависит если захотите, то они будут и даже тут еще и конкуренция есть, конкуренция и при определенном усилии то есть при э, ну, своих, знаете, чисто таких женских сексуальных свойствах, у вас есть шанс обратить на себя внимание еще по знакам здесь может проигрываться близнецы или лев и даже тут борьба может быть за вас, ну давайте посмотрим для мальчиков вдруг это будет кому-то интересно Так, ну здесь есть ориенти, ориентация на дом на семью ну здесь два варианта, либо слишком много работают, ну хотя для мальчиков выпало, вот пожалуйста королева кубков, тоже рыба, рак, скорпион и ориентирование на семью, на достаток. Так, интересная тема с дальними поездками, с путешествиями. Во-первых, да, может быть. Во-вторых, вы ее можете соединить каким-то образом с работой. Вот. И с человеком, которого вы давно хорошо знаете. Может быть, это ваш родственник. Или к человеку, которого вы давно и хорошо знаете. А возможно, это еще и занятие тем делом которая вам нравится, к которому вы давно стремились, с которым вы хотели давно заниматься. Знаете, как исполнение какой-то вашей мечты. Хорошо, теперь по главным целям. Тут сразу идет. Проявите хитрость, или как я еще люблю говорить, хитро-мудрость. Для того, чтобы удержать что-то свое, важно быть хитрым и внимательным. Еще. У вас здесь просматривается достаточно тяжелая ноша на пути к благосостоянию, к чему-то очень важному для вас, к творческому. И здесь есть указание на то, что вас ждут благоприятные перемены, которые могут рассматриваться как эта судьбоносная встреча, благоприятная встреча. Во-первых, для кого важна тема материнства, здесь тоже будут осуществляться ваши какие-то планы, мечты. То есть ожидайте легких перемен будут осуществляться планы новые, что-то будет в жизни входить в новое, возможно также поездки, путешествия, в общем-то все будет идти вам на пользу на рост и на развитие и на благосостояние думаю, что мой прогноз был для вас полезен, интересен, пожалуйста подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, помогайте развивать его и ставьте ваши лайки, комментируйте и до встречи в следующих прогнозах